Пройдусь по городу, по-своему обычно. Где не был я давно, по улицам пройду. Уже не так, как раньше, непривычно. Тебя, мой город, я вообще не узнаю. Проспекты, скверы, улицы бульвары, Их не узнать, похорошели все они. Не только улицы, дворы — и тротугары, но и дороги, обновленные видны Через центральный вход в обитель по дорожке, Где расположен весь приходской уют. Здесь задержусь я с удовольствием немножко, Где лето в зелени и соловьи поют. Приход церковный с золотыми куполами, Где солнце отражается блист. И звонница стоит с колоколами, Наверно после службы усталая молчит, белье солея, все в цветах красиво, расположение души приятной тишины, и взгляд здесь радует, и все так мило, Благослужению тут всем наделены, когда-то я не понимал, Божьей той сути. Не углублялся в мир духовной чистоты. Смотрел я раньше, как молились в храмах люди, Не представлял тогда значение души. А позрослев с годами, понял, Бог, он сила, То, что святое дом, природа и семья. Хожу к родным, ушедших к нашим на могилы, а также, где покоятся мои друзья. Поставлю свечи в храме поусопшим И службу отстояв, я с чистотой пойду. Ко мне проник Бог в душу с миром добрым, Слова я добрые из храма понесу. Пища духовная умом определяет, На все посмотришь, так прекрасен белый свет! Нас Бог на путь, на истинный благословляя. Без веры Божией покаяние нам нет. Спасти и сохрани, живущие все души. Дай Христа ради обрести добра чуток. В наших сердцах святое стало лучшее. Спасти и сохрани, помилуй всех нас Бог.